Приветствую тебя, мой дорогой зритель, ты находишься на канале Илья Декс И мы играем в Вальхейм сегодня, мы продолжаем играть, если не смотрел первую серию, посмотри Предупреждаю, этот ролик довольно-таки атмосферный, в каком-то роде Много, э, так сказать, таймплассов, много склеечек, э, я надеюсь тебе понравится А много их от того, что сегодня мы поохотились, сегодня мы построили дом и убили первого босса ну как, уже заинтриговал? Отлично. Кстати, видео начинается уже после моей первой охоты, которую я не записывал. Но там есть продолжение, есть вторая охота, есть третья охота, поэтому не переживай, ты все увидишь, все будет интересно.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 И мне кажется, это еще не все. Так как я когда проходил первого босса, у нас счет там дальше открывалась Куча разного всего по этому, по этому. А, забыл рассказать, пока бегал на меня, напал какой-то пень с палкой, дикарь какой-то. Я от него еле убежал. А, так, поохотился, набрал еды приличное количество. Еще долго гонялся за оленем с двумя звездами, очень долго. Вот получается карта, которую я бежал. Где-то вот тут на меня напал дикарь. И где-то вот тут я нашел оленя. И я его гнал вот до суда. Но сейчас не об этом. Будем строить дом. Поставил я улучшение, пока строил дом. И мне вот дали кучу всего построить можно. Сейчас глянем. Кожаная туника, кожаные штаны. Вот огненные стрелы. Плащ можно сделать, шлем можно сделать. Ножи, копье. Не, нож копье это не мое. Но у меня все-таки топор, викинги. Викинги значит, топоры. А мы продолжим строить В общем, друзья Вот как-то такой у нас домик получился Получается, стоит на сваях Заходим внутрь. Тут у нас э, верстак, спать и маленький склад пока что. Вот, думаю, места теперь хватит на все. Я надеюсь, по крайней мере. Чтобы было красивее, я посмотрел еще на ютубе, как правильно что строить. Чтобы нигде ничего не гнило. То есть, чтобы ничего не гнило, должно быть все под э, крышей. Под крышей. Вот, Поэтому вроде как мы сделали нормально Будем смотреть Будем смотреть И еще я прочитал, что огонь может тушить Если дождь будет идти, пока не идет И надо будет ставить над ним крышу На Это мы тоже посмотрим все в процессе Если и правда будет тушиться, то будем ставить крышу А пока нам нужно доохотиться Я сделал стрел И теперь нам нужно... Да охотиться чтобы построить э, дубильный станок еще еще кабанов нужно сейчас все это будет быстро я тут бегал и пошли на охоту и получается это что а м -м, у нас два босса один прям возле дома ну хорошо хорошо пусть будет Решил я вернуться домой, уже ночь мы, мы наловили с вами В принципе Крова должна быть рядом костру В принципе э -э Хорошее количество Живности всякой Мне нужен костер Давай перенесем этот сюда И будем спать Подойдет ему так интересно Не подойдет или как, или в доме костер должен быть. Я могу в доме поставить, мне не Какие враги поблизости? Кто там поблизости, суки? Где, блять? Кто? Ай, враги. Это врагами можно назвать. Посмотри. Раз, два, все, нету. Враги у них, блядь, поблизости. Давай спать. Ночь. Не люблю ночь. Вообще. В играх ночь я не люблю. Темно, ни ничего не видно, вообще Фе. А вот днем, да, днем красиво. Все красиво. Причем в любой игре, в которую бы ты не играл, ночь это такое. Фу. Все, утро. Отлично. Тогда сейчас мы по плот. Это от чего? Это из чего? Так, нам нужны дубильный станок э -э, Кремень И кожа Кожа раз, кожа два <плевит> Кожа Головы сразу прячу, Место, чтобы не забивали Смоло тоже сразу прячем Еду, я думаю, сейчас мы приготовим Сколько надо чего всего хватает, кроме кремния. Значит, сейчас найдем... Благо, он попадается чаще, чем камень. Вот, кремень. Куча камней. Кремень. 15 мне надо было. 10, еще 5. Как? Стой там, не шевелись. Отлично. Охота продолжается. Нам хоть и всего хватает, но там на одежду новую тоже идет э, оленья кожу. Кожица. Что ты меня порвала. Вот. Поэтому, поэтому сейчас мы все добираем и строим. Где еще кремень? Вот где кремень вижу. Сюда ляп. Отлично. Еще кремень надо. Буквально пару штук. Давай. Ляп. Это камень, это кремень, кремень. Они, они сливаются с камнем. Ну, камни-крем, под водой они сливаются. И получается, что я могу пропускать. Отлично, есть 15. Можем строить. Так, построим. Ну, вот так. Или вот так. Давай. Давай вот так. Она не торчит из дома случайно. Как плохо торчит. Да, кстати, если разрушать вот эти вот э, свои постройки, то тебе все возвращается с них. То есть я вот сейчас разрушил, все собрал и смог опять поставить. Что нам это дало? Нам это дало ровным счетом ничего. Вот зачем кости нужны были на плащ Хорошо, сделаем Так, надо приодеться У нас хватает на чего-то два Давай сделаем с тобой Тунику И и, эти, и штаны А ну посмотрим Вот, вот, вот На человека стал похож А не на какого-то огрызка все шикарно. А куда мне старые вещи деть? Ну, давай уберем. Они по 2 килограмма весят. Угу. Да, по 2 килограмма. Так, и теперь что нам надо? Что нам нужно для следующего этапа? Нам нужен шлем, наверное. Это еще охота. Щит. Ну, можем сделать, даже сейчас можем сделать щит. Давай сделаем, проверим, как оно себя вообще чувствует. Это у нас смола. Почему у меня голова оленя до сих пор с собой? Положить. О, стрелы новые. Так, вроде всего хватает на щит. Сейчас проверим щит. Внешний вид есть какой-то. Или так. Или так. А давай такое у нас будет красивенький. Поставить на четверку, наверное. Прилетел Хугин, слышал. Чё прилетел? Рассказывай. Если хорошо, а щит блокирует входящий урон. Если хорошо подгадать по времени удары противника можно парировать. Однако будьте осторожны, если блокируете слишком много ударов, заработаете оглушение. Размер урона, который вы успеете отразить до того, как получите оглушение звезд, от количества максимального здоровья. Поэтому, если вы намерены стойко сопротивляться урону, питайтесь теми продуктами, которые увеличивают здоровье. Все, понял. Понял, хорошо, отлично. Давай посмотрим, как он выглядит. А я могу топор? Могу. Та да ты шо, Та да ты. Можно хоть сейчас на босса идти. Но я хочу доприодеться. приодеться. Нам не хватает... 6 надо было 2 а... надо еще короче уйма леней примерно Так, мы вернулись домой. Вот этим закончился наш поход. И теперь мы делаем себе шлем. Отлично. Одеваем. И мою прекрасную прическу... Зак... Mm -hmm. Ладно, будем без прически сидеть. Так, надо сразу удобно разложить. И... И нам нужны явно огненные стрелы Для первого босса Отлично Вот Дождь начался Йо. Сейчас мы и проверим нашу теорию Да, да, действительно потух Костры тухнут А я спать ложиться решал а тут? А тут горит. Все. А, нет. Думал, залайфхачил. Хорошо, хорошо. То есть спать я лечь сейчас не могу, да? Да. Тогда будем.. Будем стоить сейчас. Опять. поспали с вами э, построили вот такие вот э, две штуки получается для костров это у нас будет что-то типа батареи а это будет у нас кухня почему так потому что я заебусь каждый раз туда бегать чтобы что-то приготовить так осталось нам сейчас наготовить с вами э, чайка улетела еще чайка можно чайку? Можно. Пере. А что, мясо птицы не.. тяжело было сделать, да? Ладно, грех мне жаловаться, мне игрушка очень нравится на самом деле. А, что нам осталось с вами? Нам осталось с вами сейчас наготовить еды. Вот мы готовим, получается, кабана и оленя. И будем выдвигаться, я думаю, на первого босса. Будем выдвигаться на первого босса. И там уже дальше посмотрим. Вдруг он нас убьет с одной тыки. Но одетый мы с вами хорошо, что я могу сказать. Полный комплект. Ну только плаща нету, но. Плащ это такое уже. Так что. А что такое? У меня ХП уходит. А, я горел, я понял. Сейчас. А сам потух хорошо и получается да будем с вами убивать первого босса и все будет клево чего не хватает места куда не хватает места в смысле давай сюда раз давай сюда два я думаю нам этого хватит сейчас полный сбор и будем выдвигать итак мы полностью собраны полностью экипированы лук у нас есть одежда есть Стрела с кремниевым наконечником есть. Стрела огненная есть. И деревянные есть. Починиться. Починиться. Вдруг, вдруг это надолго затянется. Отлично, мы починились. Все, выдвигаемся. И головы оленей я взял. Тем более, нам бежать здесь с вами недалеко. Здесь с вами... Да. Нам бежать здесь с вами недалеко. Поэтому сейчас это все будет быстро и беспощадно. Я надеюсь. Я надеюсь, что у нас не убьется на итыки. Нам сразу нужно поставить, да, огненные стрелы, я думаю. И. А могу я использовать, кстати, щит и лук? Не могу. Понял. Опять же, повторюсь: я его уже убивал один раз. Убью и второй. А второго босса будем уже познавать вместе. Было восемь голов, это три головы ему надо. Вот он. А, так мы, мы молодцы, мы ему хорошо снимаем. Ай, я не поел. Ёп. Ага. Подожди, подожди, подожди, пожалуйста, я не поел. И пача лень красивый. Это что-то типа. Финрира э, Сына Локи Волка большого Эйктюр этот это Кто знает, напишите В мифологии есть такой огромный олень В скандинавской Не хочу к нему подходить Он какой-то истока весь Заметили, как погода сразу испортилась? А я заметил Отойди Сразу щит Блок, щит, блок Давайте проверим блок Ну, Блокировать боссов мы можем или нет Можем Заблокировано 6 Еще Давай еще раз проверим Такой удар мы тоже можем Да ты шо Все, щиты это будет одним из моих Любимейших занятий Давай, давай Уже половина хп Отлично Умирай 39 оставил мне 45, я не знаю, что за еду. Это, наверное, кабанина так восстанавливает или что. Но очень-очень-очень быстро восстанавливается жизнь. Он меня ударил сразу, оп, восстановилась. я не четыре, честное слово. Я не читерил примерно с 12 лет. Своих 12 лет, то есть... Бать, это я уже... Это я уже 12 лет не читерю, получается. Надо бы что-то скачать по 4 где-то. Допустим Science Row Хотя там и читерить не надо Сууу Со... Я из тебя сделаю сумку Блять. Давай, давай, умирай так, как, -а -а -а. как вы можете заметить Как вы можете заметить Мы уже Его почти Убили Он не регенится, хоть хп я не заметил Иди сюда, давай я отошел. Все, я я выучил его прием уже. Это же не этот, не Elden Souls или Dark Ring. Как они там. Здесь все проще в этом плане. Смотри, смотри, он как реальная лень. Ну, как те, которых мы убивали. Все, есть. Первый. Отлично. Уу! Было напряжененько. Но так как я его уже убивал, уже было Кирка из ленивого твердый рог и что-то еще. Рад встречи! Привет, Хулин Вернитесь к жертвенным камням с трофеем павших И принесите его в богам, чтобы те оказали вам милость Сейчас сделаем Сейчас, сейчас а У нас Вот это, это башка, да Тоже трофей, как вот этот трофей Да, трофей рей Трофей и ктюр. Отлично И твердый рог Сейчас будем узнавать, что за твердый рог Потому что я говорю, я первого босса тогда вольнул И как бы дальше не ходил Поэтому ничего не узнавал. Сейчас мы вернемся к камушкам. Еще а, не знаю, попало ли это в видео, нет. Я пока строил нам во время шторма. Или во, или не во, да, вроде во время шторма. А, кухню. Вот так вот выпрыгнула рыба на берег. Стой! Уплыла, ладно. Тоже щука 4 штуки из одной. О, ящерки. Ящерки Так, не отвлекаемся, не отвлекаемся Мы уже достаточно в этом ролике, я думаю, поохотились Нам нужно... А, а где камни? А, все, все, я правильно бегу Я думал, я уже бегу вообще не в ту сторону Где-то... Ладно, не могу я устоять Я шо, огненными стреляю? Иди, Иди. Дебильная ящерица Ой Еще олени Не могу я устоять, они так тяжело их найти Я оббегал Я оббегал Вот такую вот локацию, чтобы пособирать Тех несчастных оленей А тут бегу и уже 5 штук 6, это после того, как я босса убил, наверное Они заспавнились. Типа куча их Боже, тоже олень Электрически, правда Вот поэтому Поэтому мне кажется, они заспавнились просто. Ну, будем думать, будем знать, куда нам, чего надо. Вот это первый босс. А, его рога словно, да, это первый босс. Вешай, вешай. И есть. И Ваша способность бегать и прыгать улучшается. Расход выносливости в прыжке минус 60. Расход при беге минус 60. Блять, дебил! А с... Ебаный. Не пугай меня так никогда больше. А вам дарована сила Эктюра. Используйте ее при необходимости. Ваша следующая цель обитает в Черном лесу, а мы в него уже заходили. Идите туда, исследуйте земли, чтобы найти затерянные сокровища и ресурсы. Древний ждет. Это мне сейчас здесь покажут. Нет, это, это тоже иктюр. Я думал, мне покажут древнего. Вот так, активировать силу. Все, сила активирована. Теперь я бегаю меньше э, быстрее. Короче, бегаю, хорошо. А Что ж. И сейчас мы еще посмотрим на кирку, тогда сразу. Уйди. Отлично. Сейчас мы сразу с вами тогда посмотрим на кирку Из оленевого рога Блять, запомнил название с первого раза Иногда туплю-туплю Не помню вообще ничего То, что было 3 секунды назад А тут просто рога запомнил И кирка из оленевого рога 100% она так и называется Она здесь? Нет, значит она там В верстаке Скорее всего Сейчас мы с вами глянем все. И опять олени где-то гавкают. Как псины. Не понимаю я этого прикола. По-моему, по-моему, очень атмосферненько. Домик мы построили с вами. Так, нам надо... Нам надо кирка. Кирка, кирка, кирка. Что на нее нам надо? 10 дерева. У меня столько нет, у меня есть один дерево. Что ж, я думаю на этом мы будем тогда сегодня заканчивать, один дерево у меня есть, больше дерева у меня нет. Сегодня мы с вами убили первого босса, построили себе огромную отличную базу, ну прям особняк, мне подходит, и сходили на охоту. А в следующей серии отправляемся в черный-черный лес. О, oh, shit. Sorry. Black. Нет, не black. Темный. Пусть будет темный лес. Все. Как-то так. Определились с лесом. Всем хорошего вечера, приятной ночи, отличного рабочего учебного дня. Подписывайтесь в Телеграме, заходите, ставьте лайки. Всем пока.